Продолжается кругосветное путешествие на парусной яхте «Мелонга». Руководителя парусной школы Татарстана, капитана плавания Алмаза Алеева и его команды, помощника капитана Эльфата Минибаева и боцмана Виля Сагитова. Экспедиция посвящена двум знаменательным датам. Мы задумались честь Республики Татарстан. Это знаменательный очень дат. Вот. И второе, то, что еще стала годовщина, 30-летие со дня...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 Значит, при э, оформлении документов, при прибытии в какую-то страну, вот, у нас взяли, если В очень, как бы, я это была не знаю, как на маркизе будет. В Австралии вообще, надо сложно будет, я не знаю, там вообще пустят ли нас, но будем стараться, как раз, попасть туда тоже. Не обошлось и без других сложностей. Есть, мы попали в два раза э, в Средиземный море в сторону, Пришлось там немножечко нам э, попасть, как говорится, да? Затем в э, по море, крае красик зацепили урагана. Вот, были поломки небольшие, там два раза рвали по русам, потом ремонтировали. Вот такие вот, в принципе, дела. Путешественники отмечают, что чувствуют себя прекрасно, и ближайшие праздники проведут в море. Кристина Надыршина, Радик Загидуллин, Леонард Влетьяров, Универньюз.